Биологическое оружие, самые большие электростанции атомные. И все это было готово взорвать. Сейчас мы видим, что в Чернобыле творится. Вы меня попросили. А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилась нападение. И если бы за 6 часов до операции не был нанесен превентивный удар по позициям, 4...